Мне очень понравился семинар. Сергей Викторович, как обычно, в полном объеме изложил всю информацию. Все только нужно, выжимки. И мне очень нравится, как построены вообще сами семинары. То, что информация в конце каждый раз систематизируется, и выдается какая-то выжимка, которой можно пользоваться потом. И за это большое спасибо Сергею Викторовичу, организации. И я бы пришла еще и еще.